и они расписываются какой следующий шаг <смех> иногда кажется что женщина расписывается официально чтобы конечно же официально развестись и, да, бросить эту тварь а на самом деле скорее всего так и будет потому что по статистике самое большое количество разводов процентом соотношений происходит в первый год в первый год после чего регистрации брака кто знает почему Женщина, женщина расслабляется. Мужчина? Нет. Мужчина какой был? вообще ничего не изменится. Проблема не в том, что, что то резко изменится. Проблема в том, что ничего не изменится. И если раньше женщина двигала какая-то абстрактная мечта, что ну, сейчас вот, сейчас вот, вот и начнется, то она поняла, что ничего не началось. Либо она свыкается с этой историей, либо она понимает, что я еще не старая, могу успеть попробовать еще раз, причем сделать по той же самой схеме. И успокаивается такая семья годам 60, когда понимает, что ну куда уже, ну все, все, все. Придется жить с ним, потому что поменять его уже сложно, потому что, почему сложно? Потому что мужчины уже умерли. Мне даже кажется, что мужчины просто умирают раньше, чтобы ну, дать женщине возможность, ну, хотя бы пожить, отдохнуть, потому что они все-таки настоящие джентльмены. При этом процент разводов колеблется от 54 до 81%. В среднем, даже не до 80, даже в среднем около 80, потому что от 54 до 108. То есть бывают года, когда количество разводов превышает количество браков. Ну, в среднем где-то вот 80 браков разваливается. Кстати, знаете, в Европе чуть меньше количество разводов. Там просто немножко другие законы. Там пошлина стоит много-много тысяч евро. И там потом жену надо так содержать, что проще не разводиться. У японцев меньше чуть-чуть разводов. Они не разводятся, они просто не общаются. Ну, да, они пожили там, медовый месяц закончился, и они просто больше не, они даже не разговаривают. Я читал лекции в Японии. Самый маленький процент разводов где? В Индии. Знаете, почему? Нет, не религия, Абсолютно. Они разговаривают, нет. У них браки в большинстве своем заключаются не на эмоциях, не по любви, а просто по договоренности. Старшие находят. Старшие находят, поэтому. Ну, я не могу вам посоветовать, так? Не подумайте, что ну, я сейчас сайт свах открою. Да. Нет, нет, нет. В нашем обществе нет. Мои люди свободные, эмоциональные, нам надо любовь, парковь и всякая история.